75 квадратных метров. Рыночная цена 10,5 миллионов рублей. Цена покупки 7 миллионов 875 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 2 миллиона 625 тысяч рублей. Наш третий лот на сегодня ⁇ магазин 54 квадратных метра город Новосибирск. Рыночная цена 7,5 миллионов рублей. Цена покупки 5 миллионов 625 тысяч рублей. Дисконт 25%, экономия 1 миллион 875 тысяч рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Коммерческое помещение, 72 квадратных метра, город Екатеринбург. Рыночная цена – 7 миллионов рублей, цена покупки – 5 миллионов 250 тысяч рублей, дисконт – 25%, экономия – 1 миллион 750 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования или сдачи в аренду. И замыкает наш ТОП – коммерческое помещение 28 квадратных метров, город Тюмень. Рыночная цена 4,5 миллиона рублей. Цена покупки 3 миллиона 375 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 1 миллион 125 тысяч рублей. Замечательное место для открытия бизнеса в городе миллионнике Друзья, если вас заинтересовал какой-то из этих объектов или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео.